Девочки, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами такими рулетиками из лаваша с курицей и сыром. Они готовятся во фритюре, они настолько вкусные. Посмотрите, вот этот тянувшийся сыр, это безумно вкусно, разлетается за считанные минуты. Если вы хотите знать, что я для этого использовала, оставайтесь, и я расскажу, как я их готовила. Девочки, для приготовления рулетиков из лаваша с курицей и сыром нам понадобятся панировочные сухари. Они у меня немножко такие желтенькие, они с куркумой. Отварная куриная грудка. Сыр можно взять твердых сортов. Я купила моцареллу. Армянский лаваш. Щепотка соли. Пару ложек молока. Два яйца. И растительное масло для жарки. Первым делом я измельчаю курицу. Я вот ее как бы так вот рву на волокна. Вот на такие тоненькие кусочки у вас должны получиться. Девочки, сыр нарезаю пластинками. У меня моцарелла. Если вы берете другой сыр, его можно потереть на терке. А для приготовления льезуна нам надо яйца. Я их уже разбила. Добавляем туда молоко. И немного соли. И все это взбалтываем. Так, я далее приступаю к лавашу. Теперь он у меня достаточно длинный. Я его сейчас нарежу на 3, ну, примерно на равные части, чтобы потом сворачивать рулетики. Это я тоже все буду использовать. Теперь немного отступая от краев, я выкладываю сначала курицу, а затем кусочки сыра. Загибаем края. И сворачиваем наш рулетик. Девочки, чтобы проверить, разогрелось ли масло, можно положить кусочек хлеба. Если он шипит, тогда масло уже прогрелось. Сейчас рулетик я обмакиваю со всех сторон резане. А затем буду а, также обмакивать уже в панировочных сухарях. Так, все, я обжариваю рулетик буквально две 3 минуты. Он очень быстро прожарится, буквально, чтобы корочка была золотистая, и мы его вынимаем, чтобы он не перегорел у нас. Таким образом мы прожариваем все рулетики. Девочки рулетики я пережарила и разрезала для того чтобы показать какими они получаются внутри. Они еще горячие, но это вкусно что это тянувшийся сыр, нежная курочка очень вкусно как правило если я и готовлю дети меня просят еще еще приготовить Так что берите этот рецепт на заметку готовьте его с удовольствием. Я думаю что всем понравится этот а, рулетики такие потому как сыр и курицу любят все. Поставьте мне пальчики вверх, заходите на мой кулинарный сайт. Ссылку вы найдете под видео в описании. Всем удачи, всем пока!